Если вам нужно отправить какую-то сумму денег родственникам или знакомым, то существует множество способов переводов, но наиболее популярным является обычный банковский перевод на текущий счет и P2P-перевод с карты на карту. В первом случае вам нужно знать полный перечень реквизитов счета получателя. Это номер счета, фамилию имя отчество получателя, его ИНН, правильно указать назначение платежа, на то, чтобы узнать все эти данные, потребуется определенное время. И правильное внесение требует неких навыков. Поэтому первым, что приходит в голову при необходимости кому-то отправить деньги, это P2P-перевод с карты на карту. Благо возможностей для такого перевода сейчас много. При этом нет необходимости посещать отделение банка. деньги можно перевести практически мгновенно, даже со смартфона в любой точке, где есть интернет. Для осуществления перевода нужно указать лишь реквизиты карты отправителя и получателя средств. Воспользоваться услугой можно так и с помощью интернет-банкинга, если у вас есть карта конкретного банка, так как и с помощью сайта финансовой организации, даже если у вас есть карты от других банков. При этом также можно провести платеж с помощью финансовых сервисов, которых сейчас много, это и и портмоне и EasyPay, iPay и другие. Комиссия за P2P перевод обычно составляет пол-1% от суммы перевода. Но при этом бывают различные партнерские программы, когда деньги можно отправить даже бесплатно. Например, пополнить карточку того же банка. Лимиты направления операций по P2P переводам обычно небольшие.